пожаловать мою оранжерею. Сегодня будет ну, такой мини-обзор а, по моим а, цветам. Ну, не всем. А у которых, например, вот буйный рост пошел, либо кто-то там набрал цветение, ну, расцвел. То есть сейчас хочу сделать акцент небольшой на замиокулькас. Посмотрите, какой буйный рост у замиокулькаса, у моего листья. Конечно, мне он вот до плеча. Но эти, если поднять, то и выше будет. Они очень тяжелые. И причем возле каждого листика цветоносы лезут. Он у меня просто весь в цвету. Идемте со мной. Я вам покажу его с другой стороны. Посмотрите, какой цвет листьев. Он весь блестит. Листья такие красивые. И там в глубине Сейчас постараюсь вам снять, показать у него цветоносы. Вот один цветонос. Вот он. Вот он. Там из листика еще лезут цветоносы. Вот цветонос лезет. Прям решил зацвести. Ну там цветоноса 4. Просто не видно еще пока. Посмотрите, как цветел замяк но у него вот этот цветонос, он был вначале желтый, а сейчас уже потемнел. Но там очень много лезет молодых еще цветов. Стебли очень толстые. Прям очень. И вот на такой буйный рост, конечно, повлияла и пересадка. Я его пересадила, как вы помните, уже в 50-литровый горшок. вот еще хочу остановиться. Все-таки я вот купила еще одну лампу. Все-таки подсветка очень много значит, особенно в зимнее время, потому что на носу уже зима, и как бы солнца уже, конечно, не хватает. И вот она очень хорошо освещает сейчас. Прям здесь очень светло. Мне прям очень нравится. Ну хотя у нас сегодня погода прям вообще радует. Плюс 17 градусов прям бабье лето до вторника а потом наверное резко снег выпадет очень хорошо освещается моя полка новая ну Но клеродендром угандийский конечно весь в бутонах, он меня радует просто весь, вообще красавчик и сейчас пойдемте со мной, я вам покажу звездного всадника своего, расцвел он у меня Второй цветочек распустился, это гипиаструм, такой вот красивый, мне, конечно, нравится, когда он цветет, красиво, конечно, завтра вот здесь тоже откроется еще один, здесь откроется 4, но в этот раз он, конечно, у меня выпустил одну дудку, но он у меня стоял в таком месте, вот он как-то за цветами, и ему вот солнца не хватало, и все, он у меня обычно две выпускает дудки. Ну, думаю, что выпустит еще. Я уже говорила, когда перестановку здесь сделала, я его немножко повредила, и вот видите, как бы все-таки я его спасла, и он меня радует цветением. Про Стефанотис я уже говорила, что он у меня в зиму начинает цвести, вот у него ветка вот только я сегодня обобрала уже сухие такие цветоносы желтый И вот здесь ветка опять вся в цвету. Но вот в этом году я вот заметила, что покрывалом он не цветет. Ну, может быть, позже как-то. Как-то он то одну веточку выпустит с цветами, что то другую. То есть нету такого, чтобы прям обилие было цветов. Ну, я думаю, это все в будущем. И, конечно же, еще обратите внимание на бугенвилю мою варигатную. Такой нежный цвет, я просто не могу вам описать ее словами. Такой нежный цвет прицветников и с этими варигатными листьями. Вообще просто супер смотрится. Но вот все-таки полка... Вот не знаю, в камеру видно или нет, но она очень хорошо освещается. Прям супер. А вот здесь вроде у меня лампа есть, но здесь вот какой-то темноватый угол. То есть нужно мне тут с подсветкой еще дополнительно поработать. Мне не нравится, что здесь темновато все-таки. Сейчас дни уже будут короткие, темнеет уже рано. И все-таки подсветка нужна. Ну, раз коснулась э, темы подсветки, то я вам расскажу, как я ей пользуюсь, потому что у меня были вопросы такие. То есть я включаю на балконе свет, когда уже, ну, так, начинает уже темнеть, да. Или, например, пасмурный день, она у меня вообще горит весь день. А в квартире у меня, там обычно, когда вот темнеть начинает, да, как бы свет включаешь общий, ну, там довольно-таки яркий, и этого хватает. В общем, в квартире такой особенной подсветки у меня нет. Обычно темнеет, я включаю свет и все. Но сейчас уже на дворе осень, скоро зима. И я хочу сказать про свои цветы. То есть они у меня постоянно, у меня теплая лоджия, пол с подогревом, здесь выведены батареи. То есть я их в сон не в спячку не укладываю отдельные какие-то экземпляры они у меня и цветут и зимой и подкармливаю я их конечно ну пореже чуть в принципе я не прекращаю потому что у меня хватает подсветки тепла хватает и поэтому они без себя чувствуют прекрасно а к весне они все равно растения то есть чувствуют весну то есть они еще больше начинают вот Я прям замечаю после зимы, к весне, вот в конце февраля они оживают То есть они и так-то цветут, но все равно к весне они еще больше оживают но Это также были ответы на вопросы И по поливу я могу сказать, что я поливаю также по мере пересыхания верхнего слоя почвы У меня это всегда как бы, перелив очень вреден Тантуриум у меня тоже цветут. Вот у них еще больше цветов появится. Там изнутри тоже уже лезут. Я их сегодня носила, теплый душ им устраивала. Они очень любят это дело. Ну и, конечно, замякулька, это моя гордость. Мне он очень я его люблю. Очень красивые листья. Увидимся в следующем видео.